Yeah. Я еду к себе на работу. Прямо мимо этой башни. ёба, Я смотрю впереди на автобус. На автобусе написано. Хоба. Вот это да. Невероятный флоу. Ч с ним нахуй? Слышь ты, дароу. Как там у тебя дела? Нормально все? Я надеюсь. О, олень! Сбить! Сбить! Сбить! сбить! А, стоп! Не спит, не спит! Кто-то сбил оленя. Ну ладно, мне не волнует. У меня есть мое мысло в душе. Я его слушаю постоянно. Не yeah.